Все. Sure. ИНТРИГУЮЩАЯ Чай уже не тяни. За рой. Только поглыбжешься в зверя анимонете. Зовут тебя как? Глубин. Как? Глубин, Борис Сергеевич, Борис. В лагере микроскопом звали за очки. Меня зови, Иван Андреевич. Ты вот что, Борис, одежда давай Аське давай, а после бани наденешь чистую. Доверз двести вокруг, считай, не души. Что ж ты, Иван Андреевич, один здесь живешь, без никого? Ты за 17 годов, как здесь обосновался ваша губкомпания первая. То есть, ты людей вообще не видал? Ну, зачем? А что так? Как? Есть у меня в райцентре человек. Как убираюсь, трофеи сдаю и беру, что надо. И назад. Значит, райцентр недалеко. тебе зачем? Могли уже дойти. Дрюсков свинить, что ли? Гость свиней, не товарищ. Однако же вбегай с ними пошел. Пошел. Выбор невелик. Либо в лагере сдохнуть, либо на воле. Проводником зазвали, не отказался. Все же геолог. В лагере ты как оказался? Как все. Потонос. Да то теперь на воле и живой. Повезла. Давай веселей, закусывай. Давай. Жальманы обещали бумагу выправить. Вроде бы у них по этому делу в Иркутске. Человек какой-то был маклер. Пустое. Порешили бы тебя. Вот и все. А может, нет. А с бумагой все-таки можно было бы на фронт податься. Фронт? Ну, непорядок еще тот. Просочился как-то, узаконился бы. Погоди, я что-то в толк не возьму. Что за фронт? Какая война? Иван Андреевич, ты как-то последний раз в райцентре был? По весне, как снег сошел. Вот, тот и оно. Война у нас началась. Нападение фашистской Германии. Еще в июне. Каново не привез. Да не боюсь. Я просто гляжу вроде как на фронт собрался. Дыра и центра. знаю там что ты как. А там поглядим. Так а я чё, один здесь остался. Ты еще один ребенок не помрешь. А -а -а. Я вот тут тебя нарисовал, где силки расставлены, как -а -а. крышки выйти, где лодка спрятана. А -а -а. Давай присядем на дорожку. А -а -а. Патронов немного две обоих, так что особо не расходы. Рыбу лови, селки проверяй. А ты сам-то как тагеты, если что. Не боюсь, не пропаду. Ну все, бывает. Иван Андреевич, а патрон тут где? Райки сыщешь. Бывает. Что это нынче? Раньше сроку нарисовался. Случилось чего? Да вроде какой она началась. А ты-то откуда знаешь? Считаешь, что сороку на хвосте принесла. Заночуешь ты? Ну, если баба твоя не против. Да она уж спит без задних ног. Меня Но без суть, сарайки размещу. Что ж по не изладить? На святого, на всякое, с Да я с к кое -кому. Времени уже, может, и не достать. Что-то ты, Иван, неладное удумал. Коль молодняк берут, думаю, человеку вчерашнему, дело найдется. Дело у нас всегда найдется. Был бы человек. тебе это на кой черт оно? Да вот, Степа, едва за три месяца воюем. А германец уже на подступах к Москве. Это я тебе скажу, стыдоба. Мы с тобой, Ваня, свое давно отгоревали, и не наша эта беда. Не упомню, чтоб ты доселе к ихним газеткам интерес имел. Но доселе такой беды не бывало. А тех, кто страну до ручки доел, вот пусть они ответы держат. Не скажи, Степ. У меня счета комиссарами не меньше твоего. Семь я только на фотографической карточке остался. Вот тут я, ну, из этих гадов не знаешь даже где свои-то похоронены. Значит, все. Я решил на фронт. Как сложится? Сначала Куинком. -ку. Ну задержи, Шелон. Подтянулись у меня люди, вагон счета есть. Будут на станции Разрешите? через час-полтора. Своим ходом. Ну а что делать? Ну нет у меня машины. Бензина нет. Ну подумай, ну час задержки, а так 32 бойца уже едут на фронт. Ну вот. Да, другое дело. А, ага. Вы кто почему без доклада? Шряев, давай быстро вниз, передай сержанту, пусть отправляют команду на станцию. Там эшелон для них держит. И бегом, чтобы через час плыли кровь из носу. Я вас слушаю. Меско начальник здесь должен быть. Этот. Военком. Я военком. Капитан Бойко. Василий Фулан, Промысловый охотник. Из стаги вышел, а тут. Война. Небо на фронт. Ясно. Это вам вниз надо. Там младший лейтенант Рябов. Да не ваш... принимает документы, этот лейтенант. К вам послал. Что значит, не принимает. Идите вниз. Погодите, погодите. Вы. Вы какого года рождения? Насколько сколько есть, годков все мои. Четко, отвечать на вопрос. На 83-го. Ясно. Призыв с 90-го, так что вам не положено. Вступайте. Что значит не положено? Пацанов берете. А меня по боку? Разговорчик. Товарищ капитан, ваше приказание выполнено. Команда 102 приписного состава на станцию отправлена. Больно, занимайтесь. Слушай, мий, можете управляться? А то. Конь, как положено, применяй. Прекрасно. Мобилизую вас для выполнения боевого задания. У нас тут 23 человека доросли до призыва. Ну, еще 13 неявившихся. Дистанция между деревнями, сами понимаете, до 50 верст. А повестки вручать необходимо. Хотел бы в курьеры на почту бы нанялся. Мне на фронт надо. Не, ну ты погляди на него, Ширяев, а? На фронт ему надо. Я кадровый офицер. Шесть раз рапорт подавал. И что? Да, да ни хрена! Потому что армия, я нужнее здесь. Согласен. Вы здесь, я там. Война – это не по лесу гулять. И со старичем там не досуг. Вот это видел. Видал? Офицерик значит из бывших. Чай не жижи капитана. И звание заслужил. Не стул, просиживая. Да уж видали он у вашего брата. И бивали вас, почем зря будьте покойны. Так ведь и я перед вашим невдоловом. Тут я смотрю, красавчик. Шашечек только не хватает. А ну-ка, документы. Я же тебе сказал, промысловый охотник. А медведя они пуч портов не выдают. Что, документов нет? Никаких? Как же так, ваше благородие? Ну, посмотрите на него, а! 20 лет как не бывало, а, поди ты! Где сидел? Должен был сидеть? Должен. Номер лагеря, статья, срок. Но не сидел. Так ты избегал их, может быть? Или вообще шпион? Немецкий? Японский? Перелез через границу с Монжоуго? Молчишь? Ладно, а отдел с тобой быстро разберется. Стоять, Шерев. Сними ремень. Бежи его от греха. Держи. Да, натворил ты дело. Говодистый народ шерстят. Когда мамы идут, Воронок на станцию помчал. Видишь, ты? Прости. Не поминай лихом. Свидимся еще. Что? Не слышу. А, понял, значит, через час ждем. Все, до связи. Сводки слыхали, нынче. Как оно там? Как обычно, упорные бои. А я. Секунду. Шишев, ты! Через час шестьсот. Едем долго, голодали все. Мужики, там, ящички собрали, на поменять. Я пошел. Сказали, постоим еще, а вернулся на тебе. 725, что ли. Ну да. Ну, да, этот, да. Который на Москву, да. Так он в 22.17 ушел. Что же вы раньше не пришли? Я, я пришел. А этот, который за место вас здесь, он сказал, что ночью никакой оказии не будет, и отправил. А утром сказал, лейтенант Зуев все решит. Странно. Были же ночью эшелоны. Ну, ясно. Как что решать, так крайне Зуев. Ладно, давайте документы. Лейтенант Зуев. Я же тебе говорю, от эшелона отстал. Все вещички и документы там. А как я вас без документов отправлю? Так дай мне бумагу, что, мог такая незадача. Все равно дальше фронта не свезут, а там я сам решу. Я смотрю, ты вон свое отвоевал уже. На пару недель хватило. А ничего не поправишь. Обидно докрикал. Да, Лейтенант сади посади меня в эшелон, а я, германцу, твой привет передам. Вот, дал бог попутчика. От имени всего взвода, Иван Андреевич, спасибо. Спасибо. за -Да что то А то вон, печка есть, а дров не сунуть. с этим ясенем давно бы дуба дали. Тоже мне сапожных дел мастер. Ага, очень смешно. Он мог вообще ни хрена не найти. А это целую шпалу спью. хорошо, не телеграфный стол. Кончай курить, выставили все. пишет Иван Андреевич? Дописали его две недели назад. Опаздывают, понятно. А про фронт Да все то же. Упорные бои Германец германия большие потери. Врут все. Почему? Так писано. Я пока ты эту газетенку на станции шукал, с ранеными переговорил с санитарным. И что? Прет немец. И нас везут в самое пекло. Да такая уж наша доля солдатская. Эти хотя бы Зеков стригли. А я даже винтаря в руках не держал. Все по сапожному делу. Вот попал. Как куросик. Да и ты я смотрю. Не того. Газитенки да читаешь. Прохаря у тебя. офицерский. Да и гадков для приза Мешка. Допустим. И что стоило? Ну вот, если бы ты в гражданскую на нашу сторону перешел, давно бы в генералах ходил, а значит, ты из бывших и не перековался. Да охотник я. На фронт идут добровольцы. А сапоги я осмучиваю. Я вашего брата за верстучую. не продам. Наоборот. С тобой рвануть хочу. Куда? На Кудыкину гору. Ты же к немцам намылился. Ясное дело. Они таких, как ты, с распростертыми. Вот, посмотри, на расковку в санитарном дале. Ты паровозом, а я за тобой. Ты что с ума Ты же пропуск. Не будь дураком. За такую здесь шкуру живьем снимут. Это стилья. А человек тут проверенный. Тебе со мной поладить надо. Ишь ты. Пойдем, перекурим это дело. Прикурить-то дай. Сигану готов. Кто, Ясень? Дезертир, сволочь. Гражданин Васильев, угу. сдай оружие. Топор сдай. Погоди, командир, мне лично Ясенье сука, сбежать предлагал. Ты чего? А где твой раб? Я старший лейтенант Сапко. Командир первой роты 3-го батальона. Отныне ваш воинский начальник, а значит, царь и бог. То есть мои приказы исполнять мухой на чужие класть с прибором. Ясно? Да. Не понял? Ясно? Да, кто, что, да, ища, значит так, сейчас на склад получить оружие и сменить шинели, на ватники. Еще вопросы есть? Никак нет. Комсвода Мохов. Разрешите? Обращайтесь. Вот тут список взвода, а также рапорты. Одного подсадили в пути, а один сбежал. Ты с Глузду съехал, Мохов. Помирать в бою надо, а не у стенки. Виноват, товарищ старший лейтенант. В рапортах даты разные. То есть либо молчали твои, либо ты сам делу хода не давал, а дезертир утек. Ты понимаешь вообще, что эти бумаги – прямая дорога в трибунал? – чего делать? – Значит так, скажешь своим, что никаких аэропортов не было. А дезертируй после боя пропавшим без вести. Кусёк? – Кусёк. А с подсадкой? – Это вот это? – Так точно. Значит так, влево от станции, с километра отсюда. Раздолбленная церковь. Там в подвалах склады. Иди людей, я скоро буду. Есть? Кто на подсадке? Ко мне. Куда мы, мил человек? Первое. Пока мы в армии, не мил человека, командир роты, старший лейтенант Сапко. А второе, идем в штаб. Пополнение оформлять. Поешьте. А Насобиться. Ну а как? В списке вас нет, документов нет. Справка это ваша филькина грамота. И ты. Выходит, если от эшелона отстал. Я уж и не человек. Ну, отчего? Просто меня сейчас бойцы интересуют. А с вами пускай для начала строевой отдел определится. Ну, на довольствие поставить, все такое. Хм. Ну, будь по-твоему. Товарищ сигидай райкома, вы же мне штаб демаскируете. Заканчиваем, товарищ Алешин, заканчиваем. Еще пять минут лишь. Гаян. После присяги пополнения еду на позиции. Если кто прозвонит сверху, ищи меня где-то там. Товарищ Брик, пушкари пока без связи, видимо, обрыв. Но. Никаких но. На восстановление даю полчаса. Отвечаешь лично. Давай. Лейтенант. Один с пополнением мне списка прибыл. От своего эшелона отстал, я только строевой. Ваня. Родин? Иван Ильич. Нет. Не признаешь? Я Алеша. ошиблись, товарищ Камбрик. Моя фамилия Васильев. Иван Андреевич. Иван Андреевич Васильев я. Ваньку валяешь, Иван Ильич. Да я что-то в толк не возьму, товарищ Камбрик. А ну-ка рубаху скинуть. Об заклад бьюсь. Отметь она от пули, что для меня была. Никуда не делась. Так? Ты мне скажи, Петька где-то был в двадцатом годом, июлем-августом. Петька? Петька. то ты, и оно. Ты давай не вели, Ой. отвечай. На польском фронте. У Тухачевского взводом командовал. А что за спрос? Тем годом батя и братаны под расстрел пошли, хутор сожгли. А мать и сестры с малыми на севера. Ну, да, наворотили мы тогда много ошибочно. Но эпоха была гроза. На дыбах страна стояла. Про то и сказано. Лес рубят, щепки летят. Щепки? А кто эти щепки, Петро? Ладно, коль с поляками воевал, с тебя не будет. я слыхал, будто ты расстрелян. Да, пару раз. Впервые ранили и не добили, а во второй революцию спасла. Как то тебя и революция? 22 го Аккуратно пятилетку. <coughs> Указ на вышел. В общем, заменили расстрел тюремным сроком 15 годков. Где сидел? На Соловках? В Сибири? Не сидел. Сетапа уйдет. В Теплушке полы бы проломили. Попрыгали. А там уж, кто побился, кого под потянул. А я утек. Своих нашел куда сослали? Ну, не, не всех. Невестка ужила и племяшка. А остальных. кого голод забрал, кого тиф покачил. Так что осталось у меня вот только автокарточка. И Егор и крест. Невестка берегла. Ну и топор. Тот сам. А, трофейный? А, помню, помню. Товарищ Камрик, хорошо, что застал. Сигнал подтвержден по продскладу. Товарищ Лямин, не видите, я занят. Товарищ Комбрик, это важно? Товарищ лейтенант ГБ, потрудитесь подождать. Приму вас позже. Вас понял, товарищ Камрик. Что получается, 20 годов живешь под чужим именем. А ты в моей шкуре гордый ходил. Знаешь, я и в своей как-то не особо. Ну, что так? Да, Вань, 37 год, не начало 20-х. Охранять научились. Хм. Ну, вот, 4 года отсидел, пока разобрались. Тоже ошибка вышла. Конечно. В июле подчастую реабилитирован. Звания вернули, награды, бригаду дали и приказ. Стоит на смерть. А что? Опять вместе повоюем, а? Или конвой позовешь? Нет, Вань. Я тебя не держу. Ступай. Что значит ступай? Ты меня давай войска определяй. Или брезгаешь комбриг. Ну да нет, то другое. Армия. Без присяги не бывает. Не думаю, что ты готов. Да присягу я давал. Сперва царю, потом государству российскому. Только их нынче нет никого. А я вот живой. Ну как знаешь. Какими именем писать? Это как сам сочтешь. готовби таких не бывало думаешь в прорыв идет это у разведки спроси они сами ни сном не дух почему такая злой будет а у нас патронов с гор я связывался со складом <связывается> патроны будут делать пути <связывается> ну дай бог Поверить, сестра. Мы сестра. Мы сестра. как фрез. Когда убить кончит. Раненых в лес. Мухой. успей до атаки. Усек. Да ладно, не танк, не учат. Что творят, сволочи? Что творят? Товарищ Камбрик, Белов прибыл. Товарищ Камбрик, командир разведроты, капитан Белов. Оставить! Вы это видели? Так точно. Сам только что оттуда. Почему я узнаю, что противник развернул на моем участке дивизион тяжелых орудий после открытия огня, а не до? Виноват, товарищ Камбрик. Ночью две группы работали. Одна не вернулась, другая пришла пустой. Не повезло. Значит, отобьемся? Пойдете сами. Не будет языка, отдам под рябину. Будет, товарищ Камбрик. Проражение атаки! Беречь патроны! Огонь только по моей команде! Вот! Разберись на первый! Второй! Первые на месте! Вторые выносят тяжелые, их пополняют запасы! Живей! Живей! в Я Тула вызываю, Орел! Я Тула, Орел! Орел, я Тула вызываю, Орел! На фланге у болота пара танков и взвод солдат. Нащупывают, гады. Нащупывают. Да, есть. Товарищ Камбрик Орел на связи. Так, комиссар. С командой Пушкарем. Так точно, товарищ Орел. Противник применил тяжелые орудия. Ромашка! Ромашка, я слышишь меня? Не исключаю прорыв на моем участке. Ромашка, на левом фланге. Две коробки, видишь их? Разберись! У меня людей едва шесть сотен. Да, пара орудий всего. Без подкрепления. Фронта не удержу. Что, значит, осколочьими ночи. Заставь гадцев залечь! Вас понял, товарищ Орел! У пушкарей бронебойных нет. Я на склады к ним. <свист> и где дед спрашивается? Да кто же его знает-то? Началось. Принц попер. Вон, едет. А ну-ка навались! Навались! Ну, ты даешь, дед! Слышишь, что? Ты что ездишь, как на беременных улитках? Не слышу ни хрена! Да лошади еле ездят! Взрывом накрыла! Взрывом накрыла! Дышность сломала! Езжу, как на беременных улитках! Ну, давай, давай! Давай! Давай! Давай! Лямин, сколько у вас людей? Двое, товарищ комбриг, а что? Формируйте допроту. Повара, охрана, хоззвод. Короче, все, кроме медиков. Ваши операнты взводными пойдут. Виноват, товарищ Камбрик. Я подчиняюсь напрямую особому отделу армии, у меня совершенно иные задачи. Задача у нас одна. Фронт удержать. Формируйте допроту, это приказ. Я подчиняюсь только особому отделу. Решите мне, товарищ Камрик. Оставить, майор. Значит, штаба у меня в окопах не нужен. Разрешите мне? Добро, Арменчик. Занимай позицию по соседству с первой рутой. ротой. Есть. Ты, лейтенант, пошел вон отсюда. Виноват, товарищ Камбрик. Вон! Чтоб духу на моем копы не было. Пошли. Пошли. Ничего, осколочные, значит, Там нынче немец, знаешь, как шмарял? Будь здоров. Меня в тылах чуть не зацепило. Иван Лич, срочно за водой. Ишь ты, у вас все, банный день сегодня? Подвозил же уже. Ага, купили купелях нежимся. Когда подвозили-то? Утром? А сейчас? Давай поехали. Лизавет, не могу. У меня дышло нарушено. Замены требуют. Иван Лич, вода нужна срочно. Лизавета, ты слышишь, что я говорю? Не то, что не довезем, до ключа не доедем. Не едешь? Гляди. Через час воды не будет. Твои двое в осадочник пойдут. И так тоже не жильцы. Иван Ильич, ну, пожалуйста. <смех> а что тебя, Иван Лич дедом-то прозвали? Он бегаешь чище молодого. Так молодые и прозвали. Чтобы разведку не записывать. В разведку? Шучу, что ли, Иван Ильич? Ничего шутейного не вижу. Ну, разведка, это ж Нет. страх какой? Да какой там страх? Убить-то могу где угодно, на тоннель войны. А даже если так, я с вами упожу. Помру некому. А я не смерть имела в виду? По мне в плен попасть гораздо страшнее. Моишься? Иваныч, а чего по тебе горевать-то некому? Что, не жены на детей? Ну, ладно, не хочешь, не говори. А чего говорить -то? Если коротко, то ни о чем. А иначе путя не хватит. Иван Ильич, фриц! Так, ну-ка прыгай, прыгай, ложись! Землю протолеть! Давай! Давай, один! Все, не сдюжила моя механика. Стой здесь, я скоро. Где я? Есть кто живой? Да здесь я здесь. Чего Ред? Вот и черно. Говна не тонет. Стой, стой! Стой! Что, сволочь, Не вышло к Фридису в плен податься? Да стой, дурак, ну не сам я! Особист заставил неблагонадежных выявлять! Ну, не сам! Я по заданию! Теплое местечко зарабатывал. Да само вышло. Колдовщик проворовался. Вроде. Забрали его. А тут я нарисовался. Удачно. Ну, ладно. Иди дружи? А, а зачем такой береза? Красиво, да? Красиво кобыл, Сива. Ой, вай. А ч так мало-то, а? Да вроде как обычно. Накладную ну, хочешь. Приказ не слыхал, да? Какой приказ? Я теперь один за всех повар здесь. Все другой на передок пошел. А из-за в приказе были? Из-за обмен. Повар, бар. Чего? Из того, не знаю, повар есть. Давай, разгружай и поеду. На склад, да? На передовую. Э, дед, а кто кушать будет возить? Жора, кому прикажут, тот -то и будет. Эй, славяне, чего шумим? О, разведка. На запах идет. На той разведку, разведка, чтоб нюх был. Ты бы лучше и пушки так вынюхивал, а то стыдобадно. Не каждый раз везет. Взял бы меня разок-то на ту сторону, поглядел бы. Жора, супчика нальешь? За проволоку идем. Кулешь сегодня корох? Шош Что было? Чего? Как это? Сало? О-о-о! Жора! Ты смотри, там не опердись в тылу с этого супчику-то. А ты, дед, за нас не беспокойся. Давай-давай! Mm-hmm. Не обижайся одно дело делаем каждый где может да пойми ты опыт твой времен царя гороха сейчас ну никак вот возьми моих ребят все спортсмены все выученные готовы к любой ситуации а ты при всем уважении Умный в ситуацию не попадает так ладно вот ну, пойдем со мной. Вот, березка. Это блиндаж. Офицер внутри. Снаружи часовой. И перед ним колючка натянута. С колокольцами. Шумнуть нельзя. Словом не подобраться, а язык в боках нужен. Ничего. А ничего. Васята! Давай, Вася, Покажи. покажи. Ты. Только что-то немец у вас, малеха, коротковат. Ну, давай сам. Ну. <свист> давай, дед, покажи. По парам нам Ваш лейтенант ГБ, за время моего дежурства происшествия не случилось. Колдовщик Ясенев. Красноармеец Ясинов. Документы. Ой, Ясенев, так вы наш человек. Служил в системе, ну, больше по сапожной части, но склад знаю. Главное, что вы должны знать о складе. Ваш проворовавшийся предшественник сегодня утром расстрелил это все. Занимайтесь. Товарищ лейтенант ГБ, сигнал поступил. Один ездовой из бывших намылился к немцам переметнуться. Ясенев, вы что, писать не умеете? Хреново нынче на литералке. Про тырисы. Ну, с первой. А, черт! С углом перевершил. Затупил и дрен курень. Наоборот. Лишь колепучий получился. Острый не тупой. Ну, мне же не бриться. Товарищ старший лейтенант, рота держит заданный на рубеж обороны. В строю тридцать боец. Сержант Мохов. 32, товарищ старший. Отставить. Где лейтенант Сапко? Так, погиб Сапко. Вот в его сохранили, его и других бойцов. По-братски пока. Вот готов передать документы. Отставить, сержант. Пока будете за Ротного, я теперь за комбата. Вас понял, товарищ комбат. Как там группа? Комбриг ждет, приказал сразу доложить. Должны вернуться. Светает скоро. А? Боец Родин, что вы тут делаете? Это приказ был, товарищ старший. Всех на передовую. Отставить? Вас я в приказ не вносил. Совсем без безъездовых тоже нельзя. С утра обеспечите все горячей пищей. А кухня-то справится? Жор там один остался. Поможете. Еще вопрос есть? Вопросов нет. Есть предложение. <звы> Ладно. Подождем разведку. Там и решим. Товарищ Камбрик, Орел на проводе. Соединяйте. Есть. Товарищ Камбрик, за пополнение удочку закиньте, вдруг выговорил. Здравия желаю, товарищ Орел. Веренная мне бригада держит оборону на задном рубеже. Пока затишье. Слушай, Родин, куда назад? С тяжелыми немецкими орудиями пока, к сожалению, ясности нет. Но разведгруппа в тылу. Командир роты повел лично. Так что к утру язык будет. Дед! Молодцы! Прягайся! Вася, ты бойцам подсоби. Есть. Пополнения не будет. Приказ продержаться три дня, потом нас тянет. Завтра к нам прибудет батарея Катюш. Товарищ Камбрик. В предовой сообщили, Бело взял языка. Только вот... Что? Как он? Дышит. Ага. Ну ладно. Вы куда заехали? Это ж санитарная часть. Так, за доктором пулей. Ну чего встала? Живей, давай! Так, так это же немец. Дура, ура! За доктором бегом, марш! Давай, на раз-два. Раз-два! Ты в теле, сволочь! Разведка, а? ты бы извинился, что ли? Чего? С Елизаветой нехорошо, как ты вышла. Стыдно. Ты же офицер как-никак. Командир. И потому мои приказы нужно выполнять беспрекословно. Дед, ты на передовую не сгоняешь, там ребята мои, может, зацепило кого-то. А ты здесь останешься? ты меня вон. Танцы с начальством. Смирно! Товарищ комиссар, командир развед... Отставить чего орешь? Раненый спят. Где он? Там, из Кулапов. Ага. Немец, здесь? Здесь-то здесь, да под наркозом. Последний спирт на него извели. И когда чухается? Часов через пять, в лучшем случае. А раньше никак? Черт. Послушайте, я был не прав. Сорвался и все такое. В общем, простите. Хорошо. Спасибо, что поняли. Если честно, дед подсказал. Иван Ильич? Да, дед Кремень. С таким в разведку можно. Я пошел. Белов, ко мне. Простите. Доброе утро, товарищ майор. Доброе. Я по поводу документов. Хотел бы список личного состава глянуть. Весь или конкретное подразделение? Пополнение. С Дальнего Востока, который из Вохровцев. Мохов там, Васильев, кажется. Вот эта команда. Вы все здесь. Только я с потерями закончу, с вашим позволением. Кстати, что скажете насчет Васильева? Он издовой, кажется? Был такой, только не издовой, водитель. В сентябре еще погиб. А из этой команды с ВОХРа, я Васильева не припомню. Уверены? Годишь ты! Да шайтан! Дрова много надо. Все могу дров не могу. У нас дом дров нету, не ни рубит никто. Как ты черный русский, Жора? Смотри, чурку ставишь вот так. Ага. Удар наносишь сюда, посередине. Рассчитываешь его на самое дно. Понял? Ага. Вот так. Так что, давай, упражняйся. Только сначала разгрузим, и я горячее повезу. Какой горячий? дед? Друг, нет, печка совсем теплая. Огонь нет, каши нет. раньше ты ты как справлялся? Ага. Раньше один печка был, сейчас много. Ты… Молодец, а! Че ты? Хватай, печку топи. Ага. Похоже, фрицы готовят удар по нашим соседям. Танки туда прошли, и машины с пехотой вот здесь. А на нашем участке все как обычно. И никакой тяжелой артиллерии. Как так? Дивизион тяжелых орудий не иголка в стогу. Может, они в тылу глубже стоят. Ему туда просто не дошли. Все же приказ у меня был языка взять. Ну, взять-то взяли, а толку. Не я же его миной накрыл. Так, разговорчики. Ночью нового возьмем. М -м, верю. Только ложка к обеду хорошо. А может, снялась батарея? Отдолбили по нам вчера и перебросили ее. Действительно, везде сегодня тихо. Может и так, но тогда на кой черт командующий к нам эти Катюши направил? Разрешите! Товарищ Камбрик. Батарея БМ-13 в составе четырех машин. прибыла ваше распоряжение. Командир батареи, лейтенант Денисов. Добро пожаловать. Сколько у нас времени? Полчаса. Но мы практически готовы. Дайте координаты огневых точек. Были бы те координаты. Здесь вариант один. Разведка боя. Свяжи меня с Агаяном. Значит так, лейтенант, Через 15 минут начинаю разведку боем. Засекай координаты огневых точек. Приоритет тяжелое орудие. Ну, а если не проявит себя, круши к чертовой бабушке всех. хренью обороны. Вас понял, товарищ комбрик. Пять атака пошел. Похоже, наши. Наши? Какой наши? Ракет с нашей стороны. Стал быть и атака наша. Наступаем, да? Да, ну пора. Пять, э, ата! Куда? Акаш На кто повезет? Мы? Нет, разведка боя. Мы ракетчиков. Комрик батарею Катюш выбрал. Сейчас точки наметят и хана фрицам. А Приказали и сиди. Сидите. есть тут дело не хитрое. В разведку потом кто? Разведка. Вон она твоя разведка. Bueno. Я просил, чтобы он тебя ко мне в команду перевел. Ишь ты. И что кабрик? Давай, Кузя. Давай. Давай. Слышь, Вань, что скажу? Куда ты? Лежи, Давай. Про Ясенева. Того, Сашелона. Чего ты вдруг вспомнил? Давно упредить хотел, да все как-то не с руки было. Ты бы Федор Силу про Проясенева, ты случаем не взболтни нигде. Я рапорт то того ходу не дал, пропавшим без вести его записал. Не Не, не скажи. Плывет, все под монастырь пойдем, живые и мертвые. И пенсии всеми не увидят. Ладно, Федор, ладно. Ты лежит. Все, упредил. А теперь я покимаю немного. Не живи, Давай! Извините, что отвлекаю, лейтенант. Да ничего, у нас сейчас тихо. Меня интересует один из ваших бойцов. Васильев ездовой. Васильев ездовой. Не знаю такого. Ну как же. Прибыл в составе пополнения с дальневосточниками. И по моим сведениям, оформляли их именно вы. Так точно. Но Васильева среди них не было. А в из этой группы был определен только Родин Иван Ильич. По личному распоряжению кабрига Алешина. Интересно. Да, Камбрик сказал, что лошадника лучше, чем Родине, сыскать. И был прав. Что вы говорите? И где я могу найти этого Родина Ивана Ильича? Повез раненых после боя самбата. Спасибо за помощь, лейтенант. Проверил? Ага. Нету ни хрена. Э, служивый, ну? там у сержанта твоего ни мальштука, ни книжки. Ты не знаешь, часом, кто таков? Знаю. Мохов Федор, бригада Олешина. Взводный, третьей роты, первого батальона. Вот и ладно. А то негоже как-то в безымянном хранить. Спасибо тебе. Иван Ильич, нужно эвакуационную разгрузить. Ранее в госпиталь свезешь? Ну, а ч ж не отвезти-то? Отвезу. Я зараз в штаб собирался, заодно и… В штаб? А в штаб-то че? В комбригу разговор есть. И ты. Ну, повидаешь, да возвращайся. Приказ же был всех на передовую. И поваров, и издавых. Всех. Но ты же здесь. Если честно, меня не включили. Но я про это -то только утром узнал, когда в окопах разведку ждали с языком. Кстати, как он? Очухался? Нет, из наркоза не вышел. Странно, спирта было минимум на его вес. Жаль. Хотя верно сказано русскому здорово немцы смерть ладно я заранее не пойду красноармеец василий иван андреевич боец Товарищ лейтенант ГБ! Красноармеец Родин! Документы! Ну что, Василий, признается или как? молчат значит наш не добрались еще до земли отставить разговоры на дорогу смотреть и газу прибавить Погибли на месте, товарищ Орел. Тот самый мастер разведчик. Помните, я докладывал? Никак нет, никаких сомнений. Там был один из наших. Он как раз ехал им навстречу. В воду вешнет Но, понятное дело, мишенью стала Эмка Лямина. Да, издовой успел тела вытащить, не сгорели. Так точно. Шатлямина у меня. Вас понял, товарищ Орел. До связи. Не видал ли еще таких везучих, Ваня? Считай, в грозу между струйками просочился. Так выходит, для разведки самая она. Забудь. Не та нынче война. Да и ты в этом деле уже не мастер. Мы большие мастеры. Кто-то вон аж, до самой Москвы, это гитлер подроблю. Да и языка-то взять, никакой снаружи. Ну ты это, бывают и неудачи. А, неудача. Это когда сотню дождь за пять минут положить случается. Сотню кладу, тысячу сберегаю. А такой ты вообще такой, чтобы мои приказы обсуждать. Никто, товарищ Камбрик. Ездовой. Садитесь, в ездовой! Сядьте, сказал. Товарищ Камбрик, разрешите? В чем дело, Аникина? Я занят. Так ужин станет в третий раз, грею. Закрой дверь с той стороны. Приказ ставки вами. Если у кого даже дальний родственник под оккупацией... Сил врага не пускать. я здесь причем У меня никого нет. А забыл, как красноармейскую книжку получал? Гаян тебе ее только моим словом оформил. Без никаких бумаг. Ну, теперь ты человек. Ага. Покуда нами особый отдел не занялся. Завтра же вместо Лямина кого-нибудь пришлют. Кто стуканул-то? Скоро замена будет. Ты упадем на переформирование. Дивизию мне обещают. Доживем. Поговорим. Ладно, давай поступки и Они кидывают раз ужин греет. Неудобно. Спасибо. Но мне лучше идем корм задать, давай. да. Ты еще породил. Ромаш, сошел? А если в сторону чутка? Хотел бы, не промазал. Узнаешь? И что, кровь, да? Кровь? Тебе видней. А ты где взял ты это? Сам. Почитать, Дарья. Лейтенант ГБ Лямин. Земля ему пуху. Лямин? Как пух? Ну, давай. А теперь, давайте за самое главное, а? Это за что же? А? За любовь. Молодец. Давай. Фельдшер Гольц, пора на перевязку. Да. Пойдем. Как уже? Пора, Жаль. Фриц с нашего участка ушел. То есть, начисто. Никого на глубину до семи верст. Чего ты быстро, Белов, обернулся? Ну, мотоцикл нашли и под видом фрицев прокатились по тывану. Позиция наша больно хорошая. И болото тебе, и лощина. Фрица нас тут трудно взять. Катюшами их раскатали. Неудивительно, что не сдюжили и отступили. Но нам и думать нечего. Занимай позицию врага и сдерживай плацдарм для развертывания свежей дивизии. И главное, таков приказ. Таков приказ. Полиция. Пятнадцатый год. Значит, все-таки не примирещилось мне. Повторяются гады. Стоит дернуться, сразу начнут атаковать вот здесь и здесь, линиями. Да, только год теперь не пятнадцатый, линия будут танковые. Товарищи командиры! Знакомьтесь. Родин Иван Ильич, германской разведчик и мой командир. Почти четыре года водил меня по тылам неприятеля. Да и родились мы на одной улице. Так что секретов у меня от него нет, а совет его будет совсем не лишним. Итак, немцы готовят нам ловушку. Если мы займем их позиции, мы оголим и растянем наши фланги. А они ударят танковыми клинями здесь и здесь. Отрежут нас и таранят дивизию, которая еще не успеет развернуться. Я бы похулигал. Простите? Построил по Тёмкинской дереве. Выдвигаемся в полный рост, затем скрытно возвращаемся. А в их окопах малой группой имитируем жизнь. Командовать спектаклем будет майор Даневич. Есть. Белов и его разведчики втирают очки немецким наблюдателям. Разрешите, идите, товарищ Камбрюк. А ты, Вань, гранат привези. Все, что есть. Товарищ старший лейтенант ГБ, следую на передовую со склада с грузом гранат. Красноармеец Родин, ездовой. Вольно. Моя фамилия Воззлс. Я из особого отдела армии. Ехали на позиции. Машина сломалась. Решили пешком. Но похоже, что… Заплутали? Да. Так в чем дело? Подвезу. Спасибо. Сидушку мне, правда, не ахти, но, как говорится, в тесноте да не в обеде. Где Как дела, Корт? Чертова авиаразведка! Никогда не поверю, что долбанный склад боеприпасов нельзя засечь с воздуха. Хватит болтать, Корт. Идем. Я хочу взглянуть на него. Смотреть пока не на что. Если не очухается через четверть часа, пойдете за другим Иваном. Очухается. Только сомневаюсь, что он покажет нам место склада. Вы должны заставить его сделать это. Мне все равно как. Осмотритесь и вернетесь за нами. А как стемнеет, выдвинемся. Это ясно? Так точно, герр Отлично. Герр очень хорошо. Сделайте бабари на каждого. Добрый день. Эй, Иван. Вставай. Поживее. Мы ударный взвод батальона разведки дивизии СС Досгайш. Ты у нас в плену. Шансов у тебя нет, кроме одного. Ты получил гранаты на складе. Мы хотим знать, где он. А, а лошади мои где? Лошади нам не нужны. Нам нужен склад. А, а я вам нужен, пока молчу. Что он говорит? Торгуется, это хорошо. Покажешь, где склад? Сохраню тебе жизнь. Даю слово офицера СС. Иван, не упусти свой последний шанс. Итак. Карты у вас есть. Oh. Uh. ВЫСТРЕЛЫ НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Ты что, дед? Ты их всех? Сам? Их всех? Не всех. Один живой должен быть. Офицер, язык.